Довольно часто любого из нас посещают такие мысли, как мысли о смерти, мысли об одиночестве, мысли о расставании. Там. Ну, вы понимаете, да, мысли о потере какой-нибудь. Я эти вещи называю неизбежностью. Поймите, есть вещи в жизни, которые, они неизбежны, они все равно произойдут. Такие как смерть, устаревание организма там, и многое другое. То есть вы не будете до смерти, ну, хотя нет, ну, может быть, но суть не в этом. В общем, поймите, есть неизбежные вещи, которые вы должны принять как должное, как, предположим, смерть, старость и многое другое. Поэтому я тоже, меня тоже посещают такие мысли, и они меня, скажем, прямо тревожат. Но тревожат, знаете, они меня тревожат поверхностно, потому что я научился ловить свои мысли себя на мысли, извините. Я научился гнать дурные мысли о неизбежности. Поймите, если что-то неизбежно, то оно неотвратимо с вами произойдет, рано или поздно. Это уже зависит от, от многих факторов. Но ваши переживания по поводу подобных вещей, как неизбежность, это бессмыс лица, это трата своих нервов. Поэтому берегите себя, не думайте о плохом, думайте о хорошем. Плохое оно, к сожалению, и так произойдет. Ну, неизбежность, Уже понимаете о чем я. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии, репостите видео. Всего доброго.